Добрый день! Меня зовут Мария и я представляю Фэкбудс и Связи Россию. На этой неделе мы рассмотрим новые вопросы, поступившие от органов государственной власти на нашу электронную почту в соответствии с каким нормативным правовым актом формируются целевые показатели и индикаторы информатизации по приоритетным направлениям использования и развития информационно-коммуникационных технологий. Методические рекомендации по формированию федеральными органами исполнительной власти и органами управления государственными внебюджетными фондами, системы целевых показателей и соответствующих им индикаторов информатизации по приоритетным направлениям использования и развития информационно-коммуникационных технологий утверждены приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31 августа 2016 года номер 420. Сотрудник с какой ролью в ВГИС -КИ может перевести объект учета из статуса положительное заключения» в статус «На доработке». Перевести объект учета из статуса положительное заключение в статус «На доработке» может сотрудник с ролью «Куратор ОГВ ОУ» в ВГИС -КИ. Надо ли учитывать как отдельный вид обеспечения встроенную операционную систему планшетных компьютеров? В соответствии с пунктом 11 методических указаний, утвержденных приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31 мая 2013 года номер 127, встроенное программное обеспечение технических средств,